В глубине вам хотелось бы сдаться. Сдаться так глубоко, чтобы рассеялось все, что вас тревожит, и вы могли найти он. Но вы боитесь. Все боятся сдаться. Обычно мы кем-то себе считаем, не будучи никем. Что вам терять, если вы сдадитесь? кроме несуществующего эго, кроме вымышленного представления о себе. Сдавшись и расставшись вымышленным, вы становитесь реальным. Отдав то, чего на самом деле у вас нет, вы становитесь в подлинном смысле собой. Но мы цепляемся, потому что всю жизнь нас учили полагаться на себя. Всю жизнь нас воспитывали, программировали, учили бороться, вот вся жизнь состоит из сплошной борьбы за выживание. Жизнь познается только, когда вы начинаете сдаваться, когда вы прекращаете бороться и начинаете наслаждаться. Но на Западе очень сильна концепция эго, и каждый стремится быть покорителем и завоевателем. Говоря даже о покорении природы, Абсолютная глупость. Мы часть природы. Как мы можем ее покорить? Мы можем ее разрушить, но не покорить. И природа постепенно разрушается, растрачивается всей колонии. Покорять и завоевывать нечего. Собственно говоря, человек должен отойти на второй план. Следовать природе. Уступить природе дорогу.